Еще раз всех поздравляем с получением инициации. 18 учеников прошли сегодня инициацию. Начнем с первой ступени. Я буду называть ваше имя, а вы, пожалуйста, машите, чтобы мы переключили на вас внимание. Так, первую ступень у нас получили 5 учеников. Марина, город Катайск. Машите, пожалуйста. Марина, первая ступень. Да, у вас включен звук. Как вы себя чувствуете? Про легкость. Ощущения спросить? были, конечно, интересные. Uh -huh. У меня полностью весь процесс вдоль позвоночника, как то в жар, то в холод бросала на вдохе-выдохе. Вот. Когда а, уже, получается, мне давали доступ к рейке, uh -huh. да, к энергии, произносили мое имя, а, то я вообще вся потом холодным покрылась. От макушки до кончиков ног. То есть, прям вообще вся вот тела. Uh -huh. А сейчас уже все легкость, уже хорошее самочувствие. Uh -huh. Ну хорошо, замечательно. Прочувствуем этот жар, можно сказать, энергии. Это очень хорошо. Ну, поздравляем вас! Поздравляю. Начинайте практику. Самая главная практика. Добрый день. Благодарю. Идем дальше. Анна, город Донецк, первая ступень. Так, а Анна у меня, нет, не на WhatsApp. Анна, да, у вас включен, не включен звук. Включите, пожалуйста, звук. Как вы себя Здравствуйте. чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо себя чувствую. Вначале, когда только началась инициация, были такие ощущения, как будто волны какие-то вот с левой стороны идут, как круги увеличиваются. А после того, как Михаил назвал имя, уже с правой стороны, как две фиолетовые лопасти крутились. Ну, я так понимаю, это аджна. Ну, или, может, я там фантазировала себе в этот момент. Ну, трепетно, было волнительно, а все спокойно. Угу. Спасибо большое. Хорошо, да. Ну, разные ощущения могут быть. Хорошо, что спокойно. Да, вот это самое важное. Теперь дело за практикой. Практикуйте. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо Вас. большое. Спасибо. Идем дальше. Виктория, город Санкт-Петербург. Первая ступень. Помашите, пожалуйста, если вы с нами. Виктория, я вас вижу, кстати, вы не машете. Включите, пожалуйста, звук Там на кнопочку. А да. Как себя чувствуете? Хорошо, чувствую. Во время самой инициации у меня в глазах, ну, вот как круги фиолетово-синие, что ли, а потом сразу прошло. А вначале чувствовала, как идет по рукам, Через ноги и в руки энергия, почему-то снизу и вот именно по рукам. Я обычно энергию чувствую, но она у меня по позвоночнику ходит. И в данном случае для меня было интересное ощущение, что в руки пошла сама энергия, поэтому mm -hmm. да, ну, получилось. Спасибо. <смех> Замечательно, теперь практикам. Практикуйте обязательно в добрый путь. спасибо Спасибо. Так, спасибо. Надежда, спасибо. город Красноярск, первая ступень. Надежда. Надежда, вы с нами, не вижу. Надежда, Надежда, в прошлый раз что-то не получалось тоже, не понимаю. У Меня с слышно? Нет? Да, слышно, но не видно. Ну хорошо, что слышно, как себя а, чувствуете? А, хорошо. А, так, ощущения. А, получается, как первый раз, ну, так, сейчас, как энергия с ног и по всему телу. Потом было такое ощущение, забыла, как зовут, есть птичка такая, которая сумасшедшая бегает и забыла, вылетела от головы. Вот такое ощущение было, как будто я вот везде мечусь, мечусь, мечусь, вот, а потом, как будто ощущение, вот, когда вот говорили э, розово-белая энергия, рейки, да. а потом получается такое ощущение, как будто я успокоилась. И легла и расслабление. Вот сейчас у меня до сих пор такое расслабление, что не могу даже как-то сосредоточиться. Расслабьтесь. Не можете значит не надо. Раслабься. Сосредоточиваться. Да, сейчас нужно наоборот. Понимаете? Да, я прямо вообще не могу сосредоточиться. Наблюдайте за этим покоем, наблюдайте за тишиной. У вас есть такая возможность прямо сейчас. Ой. Вы не представляете, какая у меня просто ребенок, 6 месяцев, я впервые могу, могу сейчас помыть одна. <могу> Прям вообще. Я, я... Короче, я просто в расслабленном состоянии, сейчас не могу что-то сказать. <могу> все, тогда отдыхайте, не, <могу> не напрягайтесь. Ваш смех все сказал за вас, это, это наоборот хорошо, и хорошо, что остались. Ну, во время инициации сами, это вообще замечательно. Наблюдайте, и дальше, главное, практикуйте. Поздравляем Поздравляю. вас! Хорошо, сегодня все получается. Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Угу. Так, идем дальше. Еще у нас Дарья на первую ступень. Не вижу пока. Тоже Дарья присутствует первая ступень. Тоже не написала на WhatsApp. Хорошо, вот Надежда, я даже не поняла, как вы разговаривали, не видно было, откуда. Прям удивительно, у вас соединение происходит в зуме. Но самое главное, вы нас слышали в этот раз, и мы вас слышим, все хорошо. Переходим ко второй ступени, три ученика. Тамара из Эквадора, город Баняс. Да, вижу вас, как вы себя чувствуете? У меня было такое умиротворение во время инициации, и была, были ощущения в области теменной чакры. Я чувствовала поток энергии. Хорошо, замечательно. Ну, практикуйте тогда, поздравляем вас. Поздравляем вас. Хорошо, что успели на инициацию. Здорово, что вы ее пропустили. <связывая> практикуйте, самое главное, практикуйте. Так, любовь, город Киев. Спасибо. Вторая ступень. Любовь. Любовь с нами. Или скажите что-нибудь, потому что иногда видео видеопотока нет. Так, пишите лично. Надеюсь, все хорошо. И Анна. Город Междуреченск. Повторная инициация. Анна. Анна, Анна. Вторая ступень. Может быть, там где-то второй экран есть. Но вы что-нибудь говорите, и он сразу переключает. Если вдруг вы машете, я не вижу. Надеюсь, все хорошо. Пойдем дальше тогда. Третья ступень. Четыре ученика. Ольга. Нижний Новгород. Третья ступень. Машите. Да, Ольга, включите звук, пожалуйста, на кнопочку. И как себя чувствуете, расскажите. Так, не включился. Еще раз давайте я нажимаю, а вы соглашаетесь. Вас не слышно, потому что нет звука. Я вот нажимаю, у вас должно такое уведомление выходить. Или интуитивно можно включить звук. Так, что-то не получается. Ну, тогда напишите лично, все хорошо. Надеюсь, что это вот уже несколько человек. Может, попозже давайте еще раз вернемся, пока на остальных пройдем. Дина, Беларусь, город Минск, третья ступень. Дина, Дина, Дина, никого. Куда все ушли? Хотя видно, участников всего такое же количество. Может... Дина, третья ступень, город Минск. Гузель, город Уфа, третья ступень. Машите, я подсказываю, можно махать, да. Включите, пожалуйста, звук. Может, совпадение, надеюсь. Да, скажите что-нибудь. Да, слышно. Как да. себя чувствуете? Ну, я вообще прям очень много всего чувствовала. Угу. И когда руки держала, как будто бы между руками, как шарик. Вот я не могла его, прям не могла руки собрать, прям это... Я не знаю, эта энергия, наверное, как бы вот как будто бы как-то аккумулировалась, и я вот не могла прям не с усилием, надо было вот ладошки держать, как шарик между mm -hmm. руками. И вот раньше всегда говорили, волосы на голове ходуном заходили. Я думаю, как это интересно, волосы mm -hmm. заходили <laughs> Вот я вот это вот почувствовала, по-моему, вот на голове волосы ходуном ходили. Mm -hmm. Вот. Такое горение было сначала, такое кипение в мозгах, а потом вот, ну, волосы заходили ходуном. Но то, что вот руки, я прям не могла их собрать, интересно, так вообще. Да, это вы ощутили новый виток, так сказать, силы, да, через руки же? Да, наверное. Прям мощно, видимо. Ну, замечательно. И если волосы, это седьмая чакра. Ну, все замечательно. Спасибо, что поделились. Теперь практикуйте. Спасибо вам. Поздравляю. Благодарю вас. Рады быть полезными. Так, Ольга, Нижний Новгород, третья ступень. Ольга. А, это вот вы как раз. Давайте еще раз попробуем. А то есть что-то тебе не отметила, я опять вас называю. Не получается, ну ладно, пишите лично, ой, подождите, вот сейчас получалось, давайте еще раз, вы как-то быстро нажали, и оно туда и обратно пошло, так странно, ну ладно, не получается, ну вообще там очень просто звук включается, ладно, пишите лично, и еще Майя, город Одесса, Майя, включите звук, вы на WhatsApp, и можете рассказать нам, если хотите, как себя чувствуете. Я вам сделала громкую связь, но у вас микрофон выключен. И я вас пока не слышу. Вот, сейчас должно быть. Да, как себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Очень, очень благодарна. Здравствуйте все. Ощущения, как всегда, потрясающие. И такое интересное покалывание в этих ступках, как никогда. То есть уже третья инициация. Мы прям стопы отреагировали, как, как никогда. Ладушки, это само собой... И знаете, вот э, я себя поймала на мысли, я понимала, поняла, что такое распахнутое сердце. Вот такое состояние, сначала легкое давление в районе груди, а потом вот, ну вот хочется всех обнять. Вот такое состояние, очень, ну я даже не могу это описать, ну, распахнутое сердце одним словом, да, потому что ну, очень приятное ощущение, спокойствие, я вам очень благодарна, спасибо большое замечательно. Да, на третьей ступени, конечно, у вас очень шумно, я выключаю микрофон, там, видимо, какой-то дополнительный идет шум. На третьей ступени, да, мы как раз очень акцентируем, с треть... сердечной чакрой работаем, с чакрой нахата, поэтому, да, очень хорошо, что вы это почувствовали. В добрый путь, на новом уровне практики, поздравляем вас, вас, практикуйте. Так, идем дальше. Дальше у нас каналы силы, это обучение, инициации знания, символы по всем основным сферам жизни. Они у нас распределены по чакрам. Первая чакра финансовый канал силы. Елена, город Ижевск. С нами еще Елена. Елена. Вот Елена как раз написала на WhatsApp. А, звука что с микрофоном. Когда Михаил назвал имя, все тело стало вибрировать и по всему телу пошло тепло. Хорошо. Поздравляем вас. Поздравляем, практикуйте. Дальше идем. Вторая чакра это целительский канал. Дальше идет у нас третья чакра, эмоционально-творческий канал. И четвертая чакра, духовный канал. Эти два канала, третья, четвертая чакра и даже пятая вместе. Мария у нас прошла, Домодедова. Пошлите Мария, если вы с нами. Мария, Мария, Мария, не вижу. Пишите тогда. Надеюсь, все хорошо. Переходим к пятой чакре. Кармический канал силы. Трое учеников. Яна из города Краснодон. Яна на ватсапе. Яна, я сейчас пытаюсь на вас переключиться. Скажите что-нибудь. Да, слышно. Да. Как себя Ой, ну все хорошо прошло, угу. особенно когда вы произносили мое имя, у меня такой приток энергии был, мурашки по всему телу. Ну а так расслабленность, все, как всегда, хорошо прошло, все. Хорошо, практикуйте, очень Здоровья, важный канал. Да, спасибо, практикуйте. Так, и Анна, город Анапа, вот улыбается Анна с планетой Земля, включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете? Здравствуйте, учителя! Здравствуйте, все Здравствуйте. присутствующие. Я, я, как всегда, можно? можно? Раз можно? Нужно! Нужно? В, декабре, в декабре я прошла а, Анахату, я да, канал а, Дао До, духовный. И вот с того момента я регулярно, такой как отличник, я регулярно практикую все, практически все, наверное, практики, и дополнительные тоже, и э, моя любимая аффирмация тоже. И на каком-то периоде даже я заметила вот э, такой некий переход был. То есть у меня э, таку, накопилось как будто бы много напряжения. И в э, какой-то момент я просто, э, как вот, Работала с Анахатой, у меня даже стали получаться медитации. Я к ним шла, наверное, несколько лет. У меня не я не понимала, что это такое. У меня активный ум, меня начинало раздражать это сидение. Ну что я здесь делаю? Для чего это все дело? И постепенно, постепенно работа символами на Не знаю, можно вот говорить слух, который мне очень нравится? Да, пожалуйста. Можно? Расскажите. Yeah. Мне очень нравится работа с символом де mm -hmm. а, Вот просто он настолько как-то вот во и во время практики, и после, как выстраивается пространство, как у меня стали получаться практики а, вот на прогибы, да, вот как преподаватель йоги, да, у меня очень был много лет закрыт грудной, очень сильно гиброгифоз. Mm -hmm. И вот только э, с работой, именно соединяя как физическое тело, да, и соединяя вот эти практики, только тогда пошли реальные такие прям заметные результаты. Как у меня выправилась спина, как у меня раскрывается грудной. Но и при этом это, конечно, сопровождается с некими задачами. Здесь перепроживание опять же, это, да, то есть мы распаковали это, и… Э, Какие, не всегда это прям единорожки, иногда mm -hmm. это какие-то эмоции такие накрывают, э, глубокие, да, не хочу там как-то их минус, да, прописывать, и иногда момент такой наступает, что, господи, что происходит, я, что со мной, и как с этим быть, и опять же я работаю в рейке, с аффирмациями, с э, духовным наставником, который мне приходил вот как раз на второй, на третий чакре, когда вот, э, проходил инициации. И все, все, все потихонечку вот выгружается, э, меняется пространство, меняются отношения. Сегодня, э, сегодня так интересно было. Мне очень было жарко, вот когда уже Михаил начал нас проводить. Мне прям настолько было жарко, что даже плохо. То есть у меня вот в районе сердца, у меня как будто бы как паническое что-то началось. И мне вот тело уже просило, давай выйдем отсюда, давай по походи, подвигайся. Я себя успокаивала, вот старалась вот не думать и вот отдаться вот этому процессу, доверие пройти. это. Думаю, значит, мне это надо. И... Потом, пока еще проходили инициации, левая сторона, почка и женские органы по левой стороне, очень я начала прям их ощущать. И ну, как дискомфорт немножко такой был. И потихоньку-потихоньку начало проходить вот с сердечного центра, потихонечку начало успокаиваться. Сейчас такое вот некое волнение, но, знаете, ощущение, как будто у меня расширение происходит, как будто на физическом даже плане. Мне Вначале мне хотелось вот так закрыться, мне было так тяжело вот в сердце, что прям спрятаться, поднять ноги от земли. Хотелось как-то вот сейчас, вот именно как будто вот расширение здесь происходит, и как будто бы вот и пошло теперь чуть дальше, да, то есть потихонечку-потихонечку я пропускаю через себя и уже вот иду как бы ну, дальше и дальше. Вот, я вас благодарю. Ну, Сегодня опять много мне захотелось как бы, поделиться, я очень, очень вам благодарна за все ваши дополнительные информации, за все ваши дополнительные уроки и огромная благодарность за тот урок, который вы недавно выгрузили, по поводу программы мошенников как не попасть а, как не буду обширно дать рассказывать еще Лидия немножко описала вот в общем я благодарю за тем что за то что вы делитесь вот, всеми всеми знаниями которые у вас есть благодарю рады быть полезными да спасибо кто не слышал этот благодарю. урок не слушал обязательно зайдите послушайте это новый урок добавлен по-моему, во вторую или в третьей ступени я уже забыла, да, в каком уровне, не, не в первой точно. Не помните, где? На втором, на третьем уровне, на второй, да? Вот, угу. Спасибо. Значит, в видеоуроке вторая ступень. Послушайте обязательно такой развернутый аудиоурок, вместе с Михаилом мы записали, очень важная тема. Потому что, э, когда нет знаний, можно не суметь различить одного от другого, да, и это важно предупредить себя, так сказать. Да. Спасибо, что поделились. Кармический канал очень серьезный, на самом деле. Вот, то, что вы даже что-то дискомфортное ощутили, это признак того, что есть чем поработать, особенно с кармическими слоями. Вот, так что в новый уровень практики идите смело, все будет хорошо. Тело должно адаптироваться на новый уровень. Переходите однозначно, и в этом новом уровне больше возможностей. И тело должно успеть, так сказать, да, поэтому поработайте. А там вот где по левой стороне что-то было, не ощущение комфортно, больше внимания туда во время практики, даже буквально руками там поддержать, зарядить, чтобы там эти, возможно, тело подсказывает, где блоки на инициациях очень так это четко происходит, вот. Так что добрый путь на новый уровень. Добрый путь, поздравляю. Спасибо, что поделились, да, практикуйте. Так, дальше после пятой чакры у нас чакра Атлант. Очень глубокое очищение, очень серьезные практики. Но ну, на каждом уровне я просто не останавливаюсь. Есть программа обучения, если кому-то интересно, в каждом уровне есть описание того, что мы изучаем. Так, Чакра Атлант, Алена, Беларусь, Минск. Алена, Алена, вот вижу вас. Ключ, включен звук, как вы себя чувствуете? Рада вас видеть, давно не виделись. Я тоже очень рада вас видеть. Чувствую себя хорошо, спокойно как-то так удовлетворенно, вот хочу поддержать следующую девушку, да, вот она говорила, что было очень жарко, и прямо хотелось стать за стул, и вот, ну, очень жарко было, mm -hmm. очень. Ну, потом вот все как-то успокоилось, и... Mm -hmm. Ровно так. Хорошо, mm -hmm. да, вот. хорошо. Благодарю хорошо. за красоту. Рады быть полезными, да, мощный, мощный поток, конечно, чем... В принципе, конечно, чем выше по чакрам, тем это еще и еще более мощно, но тут добавляется, какие у вас. Возможно, блоки в этой теме, в этой сфере, в этом плане. Но очень хорошо, что вы расслабились и смогли совладать с этим. Это, в принципе, не часто бывает, но параметр того, что есть над чем поработать, раз был какой-то дискомфорт, И, вот, ага. да, в этой теме точно надо проработать. Ну, на новый уровень практики поздравляем. Вас. поздравляем, поздравляем. Да. Вас. Спасибо, что поделились. Так, дальше шестая чакра, это информационный канал силы. Инна, город Измаил, я вас вижу. Включите, пожалуйста, звук. Как вы сегодня себя чувствуете? Чувствую себя хорошо. Ощущение ну, скажу сразу, каждая инициация проходит у меня по-разному ощущения. В этот раз самая такая, наверное, спокойная. Ощущение, что вот заходила энергия через макушку, прохлада по позвоночнику выходила энергия через ноги, и руки такие горячие-горячие, и вот я даже как бы целенаправленно ладошки друг к другу прикасаю, я понимаю, что я их вот прикасаю, но в то же время там очень мощный поток и вот э, горячо. И также еще было ощущение, что вот э, границы моего физического тела, они как бы вот размылись, вот как-то вот такое состояние. Да, отлично, Расши расширились, хорошо. потому что вы не только физическое тело, а может, вообще не физическое тело. Расширились. Это очень хорошо. Поздравляем. Да, поздравляем. поздравляем вас. Практикуйте. Хорошо, что дошли до этого этапа. Еще у нас седьмая чакра, канал любви. Сегодня нет учеников. И на этом сегодня мы встречу завершаем. Не прощаемся. Мы на связи с каждым из вас в личном диалоге. И э, практикуйте, не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки. Сама практика должна быть в регулярном формате и отсутствие от ожиданий. Два параметра. Тогда все получится обязательно. Развивайтесь, растите. Сознанием, у кого не получилось звук включить, напишите мне обязательно лично, как все прошло я буду ждать. Ну и до встречи на следующих инициациях в личном диалоге. У нас сегодня воскресенье, мы сегодня после круга целительства. Напоминаю, что э, тем, кто первый раз, кто не знает, каждое воскресенье в 12 часов по Москве у нас круг целительства. Обязательно присоединяйтесь, сделайте это вашей привычкой такой, э, хорошей, здоровой. <свес> <свес> вот, потому что это мы делаем прежде всего для учеников. Круг поддержки это на благотворительной основе. Любой может участвовать, вы даже можете туда включать ваших близких, друзей, все подробности в посте, который выходит по средам, во всех соцсетях активных наших. Да? И там нужно записаться. Записывайтесь, участвуйте. На ну, участие в воскресенье. Не забывайте в по Супонске. И каждый день в 13-ше в Супонске поддержка родовых мужских энергий. Подробности на ГИД-курсе. Все там читайте. Все. Всех обнимаем. Светом. Светом любовью. любовью. До скорых встреч. Всех благ. Всего, Всего хорошего. доброго. До, До свидания. свидания.